И снова. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем наш тренинг по терапии. Давайте рассмотрим правку бедра, да, бедренной кости. Она входит вот сюда, в, в вертлужную впадину, ложе такое, да? Крутится совершенно... Вот здесь вот прям шарик. Крутится во все стороны, поэтому вывих может быть также в любую сторону. Ну, точнее, мы скажем, не вывих, а под вывих. Потому что если выеха, она выйдет тогда из впадин своей, да, за пределы это косточки, то есть разрушатся э, все связки, а связок там много, вот посмотрите сюда. Если посмотрите, их очень, очень много вокруг, вот смотрите, сколько их тут. Представляете, если она выйдет из сустава, то это разрыв связок, это очень болезненно, это работа травматолога, да? э -э Мы как бы работаем с сумлюксацией вот выехал Опять же, мышц много, да, поэтому надо размять со всех сторон. <связь> ну вот смотрите, а, постэзометрическая релаксация. Начнем с такого приемчика, да. А, как, а, это как вспомогательная часть. И с другой стороны а, и самостоятельная часть. Да, например, вместо массажа можно сразу разгрузить и расслабить мышцы. А, вот грушевидная мышца идет вот так. Получается, да, вот крестца, она вот так вот идет, крепится здесь. А, Средняя ягодичная вот так вот идет, ну, соответственно, малая ягодичная. Вот, как правило, вот они друг против друга работают и бывают напряжены. Значит, смотрите, вот если так вот мы тянем ногу, да, напрягается вот эта вот грушевидная мышца. Вот, Можете руку даже подставить и почувствовать, как она там работает. Ты чувствуешь, что? Да. Вот, а вот эту сторону потрогаешь, да? Вот она начинает. Разворачивается бедренная кость, верх бедренной кости, да? И тянет, соответственно, вот эти вот мышцы здесь. Вот он тянет сюда. Значит, на пост-азиметрическую релаксацию, смотри. Я, вот это исходное положение, да? Я давлю на себя, ты возвращай. Вот туда, uh -huh. Вернее, точнее вот так, вот так, вот диагонали немножко, да, ты возвращай сюда, uh -huh. на вдохе, вдох, подлежать дыхание, давим, давим, давим, давим, давим, ну, примерно секунд, так, 15 давим, да, на выдохе полностью расслабимся, еще чуть-чуть, фу, расслабились, потрясли, конкретно мышцу мы разгрузили. 5-7 секунд передышка. Угол я чуть увеличиваю вот. Давай вдох, тянем, тянем, тянем, тянем, тянем, тянем. Выдох. Расслабляемся. Забыл сказать, что у людей <coughs> вот можно такую проверку сделать, да? Нога не достает до ягодицы вот примерно. Смотрите, сколько кулак с большим пальцем, да? После всех этих приемов, после хорошей глубокой э, глубокого разминания ягодицы, да, у нас увеличивается расстояние, вот видите, я уже напрягаюсь, что-то дальше. Сейчас тут тянется мышца спереди, uh -huh. но ну, ну, растяжки у человека еще не хватает дополнительно. То <coughs> пятка практически касается. У здорового человека пятка должна касаться этой ягодицы, этой ягодицы. Вот тоже, видите, тоже не касается. И вот здесь опускаться практически до вертела бедренной кости. Большой верст на кости, вот он. Собственно говоря, это косточка, ямочка там на ягодице, да, которую мы щупаем с этой стороны. Вот она. <coughs> Увеличиваем дальше еще. Расстояние больше растягиваю, да? Вдох. И смотри, подожди, подожди. Я вот сейчас представлюсь, потому что сюда можно пальцем, можно посиднее вот вытащить палец, например, вот этот, да? Вот. Делаем еще упор. Вдох. Тянем, тянем, тянем, тянем, тянем. Держим, держим, держим, держим. Больно, да? Выдох и насрыв. И вот эту мышцу мы поперек разрываем. Как бы. У него сразу идет поток крови, он сразу расслабляет. Пост изометрическая релаксация. Называется. Можно сделать то же самое локти. Вот растянули. И держим, держим, держим. Перпендикулярно. Там, где вот седалищный нерв начинается, да, вот по центру. Также вот можно локтем, ну, чем угодно, кулаком вот эту мышцу мы разминаем, разминаем, глубоко-глубоко проминаем ее и перпендикулярно на срыв срываем. Но ну, по поводу работы с мышцами, я помните, я вам говорил. Теперь вот эту мышцу, да, сюда я тяну, ты возвращаешь назад. Угу. Есть, смотрите, немножко по диагонали получается, да, не прямо вот туда, а по диагонали. Давай вдох. Меня толкаем. Ух ты, сильный какой. <смех> Любого богатыря свернет. Такой ногой. Фу, выдох. Да, да, да. Сам не выдыхай, а жди как бы, команды. Жди команды. Так, 5-7 секунд прошло. Побольше угол. Давай вдох. Прям всего меня сносит. А это килограмм 130, представляете? Фу, выдох. Ну, как я говорил, нет смысла э, напрягаться на, напрягать мышцы на 100%, да, достаточно так, на 60, на 70%. Фу, так, теперь, вот, упер, уперлись сюда, ну, либо пальцем, да, вот она, либо локтем. Ну, допустим, давайте локтем. Я, конечно, в халате, да, вообще это после массажа делается, либо вместо массажа через масло. Так, ну, можно на сухую, да. Вдох. Тянем, тянем, тянем, тянем. Тут я локтем на себя давлю. Еще пять секунд, раз, два, три, четыре, пять. И настрыв, сорвали ее. Ну, вот. Чуть побольше там было вот такое, да? Чуть вот. Чуть ближе. Ну, если будем дальше работать, да, то почти вот останется там 2-3 пальца до ягодицы. Чуть вот увеличили. Теперь, соответственно, если ребро, ой, бедро у нас вышло назад, да, вот сюда. Вот сюда. То есть, она надо ставить логично в противоположную сторону, да. Прием такой. Берем ногу, заворачиваем вот так вот. Вот бедро, да, упираемся прям в него и и так продавливаем. Это еще раз показываю, да, вот уперлись. Это раз. Потом можно вот так вот взять, да, и упираемся именно в бедро. То есть вот смотрите, сустав на щели, вот так идет да? Значит, наше давление должно быть вот туда вот по диагонали. Берем, расшатываем, расшатываем расшатываем и одновременно в ту сторону. Ты почувствовал, да? А -а -а. Так, это с этой стороны. А теперь с другой стороны. Переворачивайся, пожалуйста, на спину. Как я говорю обычно, вивером вверх, в начать вниз. Так, подушку берем. Значит, берем ногу. Вот. И опять же у нас мышцы идут повсюду. Да, вот так вокруг всей ноги. Нам надо их расслабить. Начнем с того, что вот просто расшатываем, раскручиваем, да, все бедро вот так вот подставили, да, вот растрясли. Оно должно вот как холодец прям так вот все на пяточки на пяточке. видите, катается вот. все. все расшатывается теперь продавили протолкали его это вертикально вниз вот про так именно бедро <coughs> потом к слову связка но вот так расположена до да? доводим от пупка примерно ну, на расстоянии четырех пальцев да, вроде вот тут вот, высота колена и толкаем на себя толкали, ну тут и сустав тоже толкается, да теперь пояснично крестовое сочинение, вот так расположено, да. Доводим ногу над солнцем сплетение, даже повыше вот так, и толкаем вот туда. Вот, поясница тянется, чувствуешь? Очень хорошо. Вот, почувствуйте разницу, да, то есть мы первый толкали вот так, второй сустав мы толкали вот этот, третий сустав вот этот. Три разных направление теперь ногу заворачиваем вот сюда к примерно надо локтем да вот по идее должна стала коснуться у нормального здорового человека если у вас сопротивляется человек да или там поднимает ногу растяжки не хватает да, то можете животом тянуть а эту ногу придерживать вот она так, растягивается И сюда тоже, придет должно коснуться колено стола. Вот сначала медленно делаем суставная гимнастика. Она же пассивная гимнастика для человека. Он лишь задыхает, мы за него работаем. Кстати, очень хорошо для реабилитации тяжелых больных, лежачих, да, которые вот сами не могут шевелиться. Мы вот эти суставы расшатываем. Только обратите внимание, не в коленку, не в чашечку я давлю, да, а в бедренную кость. Вот здесь, в бедренную кость. Здесь руку переношу на, на стоп с этой стороны, а с этой на большую берцовую кость. Вот, и потихонечку, мы, видите, уже у подвижность увеличилась, мы уже ускоряемся. Вот уже и колено там подхрустывает. Потихонечку, амплитуду ускоряем. Вот такое вот у нас упражнение хорошая вот то есть у здорового человека должна нога не поднимать параллельно вот два бедра вот так вот лечь на стол понимаете вот у тебя практически почти получается теперь растягиваем с этой стороны к противоположному плечу примерно тянемся да тут хорошо растягивается именно грудная мышца ой извините гуширная вот дополнительно помогаем ее можно локтем пройтись, кулаком пройтись, простучать по ней. Ну там много мышц еще вот от на кости идет мышцы, да, вот так вот тоже промяли. И в обратную сторону седалишного вот мышцы, да, получается вот на это расстояние нам надо попасть стопой. То есть гушевидно вот отсюда идет сюда. А вот к этому малому вертелу да? Вот тут еще коротенькие мышцы такие идут. Нам надо в них попасть. Для этого мы берем собственную стопу и разворачиваем вот так вот. На уголок ставим. Вот, вот сюда еще кость, да, по диагонали. И вот боком раз поставил. И теперь через нее перекатываю ядро вот сюда. Ты как чувствуешь? Хорошо такая как раз там. Вот он тянется. Немножко может ваша стопа или пальцы поболеть, но ничего страшного. Вот она тянется. Вот боком стоит стопа. Далее можно повесить ногу она немножко отвиселась это у нас тянутся передние соответственно мышцы связки чуть поможем человеку вот в ту сторону вот, его толкаем а здесь за бедро придерживаем это растяжение да, да это вот растяжение как и говорил по цилиндрическим координатам вокруг всего всего бедра теперь растяжение вот этих мышц, да. Вот так потолкали, мягко. Пока это еще не прием, это пока такое растяжение. Можно, если получается, да, положить ногу на ногу. Ну, кто может, кто не может, да, там спускаем. То есть примерно стопа возле коленки находится. Потянули в эту сторону, теперь потянули, вот примерно угол 120 градусов делаем, да, и коленку над коленкой. Упираемся в берцовую кость, а здесь не в, бед... не в бедренную, а в тазовую вот верхний уголок гребня позвоночной кости. Вот в этот уголок вот, он. Да, вот В него тянем в обратную сторону, вот туда. Хватаем его мягенько, вот так, чтобы он лег Даем в ладошку. Чтобы не передавить ничего человеку. И вот движение практически незаметное. Тянем боковые мышцы. Тут тянется большая. Большой бедренный тракт вот этот, сзади еще мышцы тянутся. Ты чувствуешь, да? Угу. Вот. Ну практически все мышцы мы прошли. А, еще вот эта мышца поднимающая бедро. Как ее обнаружить? Вот смотрите, примерно руку кладете, да? Поднимай ногу вверх. Не, не прямую, прямую, прямую. Еще раз опускай. Поднимай. Опускай. Вот, ну видите. Поднимай, опускай. Ну, кстати, вот еще вам прием такую подсказка. Если тут проблема, да, то можно потренироваться, вот так захватываю мышцу саму, да, через боль поднимай ногу вверх и опускай Вот чуть выше. Больно? Вот так. Да, поднимай, опускай. Сейчас, вот больно, она Прошла, значит, не знаю, значит уже, значит все отпустила. И также вот эту мышцу захватываем по да. Вот захватили ее, поднимай ногу в коленке, в коленке, в коленки сгибай теперь, вот, опускай его, давай, а мы ее плотно держим. Вот так вот мы ее внутри массируем, тренируем. Угу. Подними в коленке теперь раз, и теперь опускай в бок сам сюда и поднимай. Вот она растягивается, а мы ее плотно держим и с напряжением либо сюда тянем, либо туда тянем. То есть мы ее дополнительно растягиваем, да? Еще раз. Вот, это для сложных случаев. А, еще для сложных случаев это если а, мышцы в глушине... Ладно, не будем сейчас отдельная тема про них говорить. Вот теперь сам прием. Соответственно, вы ставите коленку так, можно, да? с этой стороны стоите, либо с этой стороны, неважно. Некоторые залазят с той стороны своим бедром держит Сейчас покажу. своим бедром придерживают противоположную колену вот так вот да работают с этим вот тут держим таз здесь держим э, бедро в коленку ну, давайте попроще покажу чтобы долго не мерить человека тут вопрос в том что вот если мы целимся сюда и качаем человека, да, мы качаем его на бедре. Чуть меняем угол, вот заваливаем сюда, да, ближе к, к центру. Вот, мы качаемся уже на крестово повздошком сочинении. Хруст, соответственно, может быть либо здесь, либо здесь. Вот, берем мягенько. Не больно? Нет. Вот. Раскачали как лодочку, сам прием делается. Да? Дошли до преднапряжения и после этого резкий толчок вниз. Это если бедренная кость вышла сюда. Также от нее с противоположной стороны хватаем человека, да. Вот она бедренная кость видна, да. И нам надо вот туда ее толкнуть. Значит, расшатываем, расшатываем. расшатываем человека и толкаем туда, прям всем корпусом. Достаточно резко и сильно так ну И еще один прием. Секретный такой, когда уже посерьезнее у вас проблема, да? мы рассмотрели, когда бедро уходит назад и когда выходит вперед. Соответственно, у человека меняется походка. Да? Как правило, бедра бедро вот здесь. Ему неудобно наступать. Либо вот оно сюда. Он прям ходит еле-еле вот. С палочкой, скорее всего, уже люди в этот момент ходят. Тогда разворачиваем человека наоборот на живот вот кладем его э, на край стола сюда движемся ага, еще ближе еще дальше вот. нога висит нога висит нога висит это более такие достаточно серьезные поэтому вокруг вот этого сустава обкалываем уколы ну либо ледокаин да либо вот блокада можно сделать да ждем пока подействует минут 10-15 такие секретные техники рассказывал, секретная методика да ждем пока подействует потом будем толкать в, в коленку да практически но чтобы человек не упал держим его либо рукой либо попросим второго ассистента да попридержать его за грудную клетку и за, за руку так показывают отсюда тебе лучше зайти наверное вот туда а вы да держите его за грудную клетку и за противоположный таз вот держим да сам мастер встает вот так вот и наше движение будет вот сюда в чашечку да вот. вот толкаем значит одновременно вот туда и вытаскиваем бедро да и рычаг за голеностоп Подергиваем так раз, раскачать мне плотнее за таз, за таз чтобы таз вообще не шевелился. Раз, два, три. Ух ты, ой, Мягенько возвращаем человека. И в этот момент вы должны понять, что это очень больно. Человек лежит, отдыхает, отдыхает, еще тянется, расслабляется. Еще минут пять, потом мы его отпускаем. Ну, а с вами был Адекола Гудвин, у меня для вас приготовлено еще. Пачка интересных моментов, сложных, как мы правим кости, как мы чиним скелет человека да? Практически сход-развал, коррекция полностью всего скелета И человек становится новеньким, как заново рожденным До новых встреч, дорогие друзья!